Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал "Видео завораживающий русский", где мы говорим о самых длинных, интересных, оригинальных словах русского языка и только на медленном русском языке. Вы также можете использовать автоматические субтитры, они генерируются автоматически и, в принципе, очень неплохого качества, то есть неплохие. В прошлый раз мы с вами видели слово чистосердечный. Чистосердечный значит мы говорим правду от чистого сердца. И сегодня еще одно слово, где есть внутри слово сердце, это мягкосердечный, мягкосердечный мягкий значит не твердый на да, твердый это что там такое и мягкий мягкий значит не твердый например мягкая игрушка да, мягкая игрушка это мягкая да, твердый например у меня твердый микрофон микрофон твердый и игрушка мягкая мягкая игрушка мягкий и сердце, мы уже видели, сердце – это наш орган, который у нас здесь, сердце. И обычно это символ эмоций, иногда любви. Сердце – это символ эмоций. Мягкосердечный человек – значит человек, который э, очень легко э, жалеет, других людей, жалеть, значит, вы видите, что у другого человека проблема, вы очень хорошо понимаете эту проблему, и вы думаете, о, бедная или бедный, да, это жалеть. И э, мягкосердечный человек, он очень эмпатичный человек, он или она, когда она видит проблему другого человека, она хочет помочь. Например, часто, очень часто уже не молодые люди, пожилые люди, они очень мягкосердечные. И иногда человек, например, женщина, она, когда была молодой, она может быть даже иногда жестокой, то есть агрессивной. И потом, когда она стареет, то есть больше-больше-больше лет, Пожилые люди, не молодые люди часто становятся мягкосердечными. Ну, например, например, бабушка, ну, я не люблю слово бабушка, потому что это немного негативное, ну, пожилая женщина, хотя сегодня пожилой, сколько это лет? Это уже не 60, да, 60, вы уже не пожилой, 70, я не уверена, ну, 90 лет, пусть будет 90 лет, <смех> скажем, пожилой в 90 лет. И вот она видит на улице, сидит девушка и отдает котенка. Котенок это ребенок кошки. И отдает, значит, не просит денег. Бесплатно отдает. Вот она сидит, отдает котенка. И бабушка видит этого котенка, э, пожилая женщина видит этого котенка. И она говорит, о, какой красивый, какой милый, какой маленький, бедный, ему холодно. Хорошо, я его беру. И она его берет домой. И потом понимает, что она не очень хотела, и это не очень удобно, и что теперь нужно ходить в магазин. Покупать ему еду, и нужно специальное место. И она может сказать: Ах, какая я мягкосердечная. Или ее дети могут сказать: А, мама, какая ты мягкосердечная. Мягкосердечная. Вот пожилые люди часто мягкосердечные. Вот, в принципе, или, например, например, Родители, родители, когда у них маленькие дети, они обычно их очень любят и они часто с ними мягкосердечные. То есть ребенок хочет, например, подарок или шоколадку, и родители понимают, что не нужно <laughs> это покупать, давать, потому что много сладкого – это не очень хорошо, или много подарков – это не очень хорошо. Но ребенок начинает плакать и скандалить и мягкосердечный папа покупает ребенку покупает маше или Пете шоколадку, мягкосердечный папа, мягкосердечная, пожилая женщина. Дорогие друзья, например, я не очень мягкосердечная. Нет, я не мягкосердечная, но, может быть, если я, например, посмотрела какой-то фильм очень эмоциональный про любовь или про эмоции, то я думаю, что после такого фильма, если я иду по улице, может быть, есть больше шансов, что я дам деньги, я более мягкосердечная. Я читала, что в самолете люди более мягкосердечные, потому что, может быть, мы чувствуем, что ситуация такая нестабильная, и мы более эмоциональные и мягкосердечные. А вы? Вы мягкосердечный человек? Пишите в комментариях. Если вам нравится моя работа, подписывайтесь, ставьте лайк, и лучше два, если можете. Вы не можете, я знаю. И смотрите у меня на сайте мои подкасты, очень много бесплатных подкастов. Мой клуб ⁇ Русская дача ⁇ конечно, транскрипции, PDF книги. Все, чтобы учить русский язык с удовольствием. До скорого, пока-пока!